Привет, с вами Александр, давайте немножко пройдемся по дворам. Московский проспект, 160, и покажу вам, как сделали дворы. Ремонт был в прошлом году. В принципе, я вот тут вот показывал, а там еще дальше сделали. Это, смотрите, как классно. Люди ухаживают. Здесь сразу сделали очень много дворов. Поставили несколько детских площадок. Очень ухоженно и приятно. Уже 8 вечера, немножко темно, но я думаю, что будет видно нормально. Обратите внимание, чисто или грязно у нас. Уже. Домик интересный, улица черепичная, по-моему. Да, черепичная. Покажи поближе. Обрицован. Под двор тоже сделали, поставили детскую площадку. Хочу, видите, такую интересную склеенного бруса. Все везде в плитке. Сделано аккуратно. Прошел год. И все отлично. Просто отлично. Сегодня смотрел как Варламов с нашим мэром по городу ходил. Интересно, что столько отзывов в комментариях пишут о том, что какой хороший мэр, там все вот восторженные. Ну, я подумал, может быть, там обо всех мэрах так пишут. Посмотрел, он же с разными мэрами города ходил. Нет, именно о нашем прям очень хорошо отзывались, что-то как бы грамотный такой. На самом деле, вот я удаляю комментарии, когда начинаю о политике говорить. Потому что, ну, в принципе, делают очень много. Очень много делают. Просто особо-то придраться не к чему. Но ну, есть какие-то недостатки? Ну, это нюансы. Даже некоторые меня просто удивляют. Там свалка, например, была всегда. Потом смотришь, о, все сделали, все, никакой свалки, все убрали. какие-то тренажеры, по-моему, да? А, нет, просто детская Мари! площадка и тренажеры. Ну, все чистенько, аккуратно, как в Европе. Покрытие резиновое здесь мама, я... на площадке. <свят> давай, давай. Кольца. Кольца. Так, тут помойка. <свы> ну, наверное, все-таки надо будет вот как-то плитку мыть иногда так там, ну, конечно, знаете, очень трудно на помойке идеальную чистоту соблюдать, но отдельно пластик собирают. Я бы все-таки как-то вот мыл иногда плитку в таких местах. Может быть, они ее и могут иногда, конечно. Здесь детская площадка побольше. Тоже резиновое покрытие, не будем детей показывать вблизи. стояночка, просто вот взяли огромную территорию и привели в порядок, дальше там несколько дворов они еще не сделаны, а потом идет Московский проспект, который уже у юности, там, там практически все дворы сделаны. Тут все в плитке. Но люди же все равно критикуют, там чем-то недовольны. Ну что еще? И так много делают. Все сразу не сделаешь. В прошлый раз я показывал в одном из прошлых видео я показывал двор не отремонтированный в центре решил взять это чтобы как-то все-таки компенсировать негатив потому что такие дворы без ремонта это ну это как бы не то что исключение но ну, их очень мало все это нужно поискать в основном все нормально есть которые без ремонта но они в целом нормальные но такие как там вот были лужи ну это крайне редко этот блок без ремонта, но я думаю, что его тоже скоро сделают. Для блогера очень важно количество подписчиков. Нажимайте кнопку подписаться. Этим, вы поддержите меня. У меня будет больше мотивации снимать видео больше и лучше. Вот такая красивая набережная тут. О, водичка прозрачная Да, конечно, дома вот эти вот выглядят не очень И бы как-то отделать Там на реке находятся Эллинги С одной стороны и с другой Это у нас стадион Народ гуляет, Эти интересные фонари, посмотрите, невозможно разбить, вечером здесь красиво. Потому что у тебя короткая передача, она механическая, она зависит от вот этого механизма. Здесь находится детская поликлиника. Достаточно много людей ловит рыбу. Тоже небольшая детская площадка. Это вот чтобы подниматься инвалидом. Работает или не работает, неизвестно. Начал за дворов и пошел по набережной гулять. Когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, буду говорить перед камерой, так что осталось еще три с половиной набрать, подписывайтесь, нажимайте кнопочку, колокольчик, рекомендуйте друзьям видео, можете нажать кнопку поделиться, может быть кому-то интересно посмотреть как в Калининграде выглядят дворы, как выглядит эта набережная спар есть тут это улица трибуца набережная трибуца вроде бы называется или трибуца Наверное, буду на этом заканчивать. В принципе, она еще далеко идет, эта набережная. А тема у нас была дворов. Буду вам показывать ремонты дворов, чтобы держать вас в курсе, что происходит в Калининграде. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не нравится. Всем пока. Пишите по несколько комментариев. С вами был Александр.